Как в течение первых пятнадцати минут заработать свои первые деньги из интернета не менее трех тысяч рублей? Если вы смотрите это видео, значит, вы действительно хотите научиться зарабатывать в интернете и уже начали совершать какие-то действия. Ну, как минимум, начали зарабатывать на просмотрах видео, на просмотрах постов, на репостах. И за это вам платят копейки. Так вот, именно сегодня в этом видео я покажу, как вы можете за 15 минут заработать легко 3000 рублей. Меня зовут Елена Туманова, я бизнес-тренер, одна из основателей обучения учающего курса Smart Money и основатель курса по инстаграму. В сегодняшнем видео я вам расскажу об одном удивительном сайте, который позволяет совершенно официально зарабатывать в интернете даже новичкам. Ссылка для того, чтобы зарегистрироваться на этом сайте, находится внизу под видео. Переходите, сделайте регистрацию и начинайте изучать информацию, выполняете инструкцию и начинаете зарабатывать. Если вы еще не заработали свои первые деньги в интернете, значит, вы еще не знакомы с этим сайтом, это первый официальный сайт, который предоставляет работу любому желающему. Человек должен иметь желание зарабатывать Через интернет, Конечно, здесь вы будете уделять свое время и здесь вы будете продавать, можно сказать, физический продукт, но давайте все по порядку. Для того, чтобы начать зарабатывать через интернет и уже в первые минуты получить 10, как минимум 10 долларов, вы должны перейти вот на такой сайт, сайт называется Workful. И здесь может заработать каждый, у кого даже нет опыта работы. Для того, чтобы понять, сколько денег вы можете здесь зарабатывать, вот видите, вот такой бегунок. И он очень наглядно показывает, сколько денег вы хотите и сколько вам нужно уделять этому времени. Если вы передвигаете свой бегунок на 60 тысяч рублей, то, естественно, вам нужно уделять... 5 часов в день. Ну давайте, Я хочу зарабатывать больше 100 тысяч рублей, и я понимаю, что мне нужно уделять более 8 часов. Это времени емкий процесс, но здесь вы получите свои первые деньги в интернете, почувствуете вкус и поймете, что в интернете действительно можно зарабатывать. А это один лишь из способов, где вы можете брать деньги в интернет на какие-то свои срочные нужды. Внимательно ознакомитесь с сайтом и для того, чтобы начать зарабатывать, нужно зарегистрироваться. Нажимаем кнопку «Регистрация» и вам нужно ввести сюда свои контактные данные. Пишите вашу электронную почту, нажимаете кнопку с условиями публичной оферты «Согласен», с условиями политики по обработке. «Я не робот», либо вы можете сделать регистрацию через любую из предложенных социальных сетей. Это ВКонтакте, Фейсбук, Twitter, Одноклассники или собакмайл.ру и кнопка «Зарегистрироваться». Далее вам необходимо активировать ваш аккаунт для дальнейшей работы на сайте. Вам необходимо перейти на вашу электронную почту и сделать авторизацию. Для того, чтобы письмо было отправлено, обязательно нажмите кнопку «Отправить». Дальше вы переходите на свою электронную почту и подтверждаете вашу регистрацию. Далее вы попали в свой рабочий офис и здесь находится ваш профиль. Вы можете вносить изменения в профиль и следить за вашими средствами на счету. Нажимаете кнопку «Далее», здесь есть четкое руководство что нужно делать. Далее здесь вам необходимо заполнить информацию о себе, обязательно загрузить фотографию, здесь должна быть полная информация о вас. Обязательно сохраняете и здесь есть очень много вариантов для заработка. Вы выбираете себе работы, то направление, которое вам больше всего нравится. Переходим на дебетовые карты и видим вот такие карты. Официальный сайт Workal работает с огромным количеством очень известных и востребованных банков. Если люди по вашей рекомендации будут оформлять такие дебетовые карты. либо Кредитные карты либо карты рассрочки получать до 994 рублей за оформление каждой карты. Деньги вам будут начисляться сразу же после того, как сотрудник приедет к вашему человеку, который по вашей рекомендации оформляет на себя карту. После заключения контракта, после заключения договора, деньги вы будете видеть сразу же у себя. Деньги выводятся быстро, вы можете любым удобным для вас способом вывести свои деньги, здесь тоже посмотрите, как это делает. Моя задача показать вам ту идею, где вы уже через 15 минут можете заработать свои деньги. Хотите узнать как, никому не предлагая, вы просто берете и оформляете на себя карты, которые вам нужно, Вы можете оформить, сколько денег вы хотите заработать, вот сколько за 15 минут вы сможете оформить на себя карт, столько вы и заработаете денег. Ну, я думаю, что не меньше пяти. Карт вы сможете за 15 минут оформить. Если же вы не хотите пользоваться этими картами, а вам просто срочно нужны деньги и вы не планируете в дальнейшем использовать эти карточки, вы можете их просто после того, как деньги будут зачислены на ваш счет, их утилизировать. Итак, желаю вам хороших заработков. Пусть ваш первый доход вас порадует и, кстати, Любой бизнес в интернете можно масштабировать и можно поставить на автопилот. Так вот, как это сделать, мы как раз и рассказываем на нашем обучающем курсе Smart Money. Это курс по настройке и автоматизации любого бизнеса в интернете. То есть мы именно и показываем, как можно масштабировать любой бизнес в интернете. Если вы хотите получить больше информации, я жду вас на моих страницах. Ссылка находится под видео. Переходите по ссылке, подписывайтесь, получайте информацию. Если вы выполните условия, вы можете получить доступ к обучающему курсу Smart Money, к платному курсу, цена, за который доходит до 50 тысяч рублей, вы можете получить без первоначальной оплаты. Итак, нажимайте на Лайки, пишите комментарии. Надеюсь, моя информация была полезна и до следующего урока.